с вами делать наклоны в стороны, но опять-таки также да, не за счет грудного отдела позвоночника, а все же за счет поясничного, чтобы почувствовать полностью растяжение. Сначала мы с вами растягивали позвоночник по оси, то есть скручивающие движения, вот такие получаются, а сейчас мы будем делать максимальные наклоны в сторону и растяжка позвоночника будет по его боковым поверхностям. Итак, мы наклоняемся в одну сторону, раз, потянули, Возвращаемся 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. И теперь пятое упражнение из основной части на растяжку всего позвоночника. Стану также боком, стоим в устойчивом положении, ноги чуть шире плеч, руки кладем вот в такой замок. Выполняем... Такой же наклон, как мы делали во время разминки, то есть за счет изобедренных сустава, да, не за счет спины. Спина у нас остается как страна натянутая. И после наклона, когда мы наклоняемся, руки вытягиваем вперед и себя максимально тянем, тянем вперед, чтобы прямо почувствовать, как ваша спина растягивается. То есть вы сами себя в это время растягиваете. Подержать, так задержаться и вернуться в исходное положение. Это упражнение делаем уже медленнее, потому что это больше идет на растяжку, чем динамические упражнения. Снова руки в замок, наклоняемся, спина у нас сохраняет свое положение, естественно, и растягиваемся. Растягиваемся, хорошенько растягиваемся и возвращаемся обратно. Хорошо. Немножко отдохнули и снова медленно наклоняемся, не торопясь. И натягиваем хорошенько позвоночник, полностью тянем, тянем, хорошенько тянем. И возвращаемся в исходное положение. Сейчас мы делаем следующее. Делаем вдох, и в это время плечи поднимаем вверх. То есть вдох. И на выдохе наклоняемся в одну сторону. Выдох. И возвращаемся в исходное положение. Потом снова делаем вдох. И в другую сторону наклоняемся. Выдох. И теперь мы это все соединяем вместе, теперь идем, вдох, выдох в одну сторону, выдох, затем снова вдох, и в другую сторону выдох, и пошлите вместе, раз, два, то есть наклон за счет грудного отдела позвоночника, снова вдох, раз, выдох в другую сторону, два, снова вдох, раз, и выдох два, снова вдох, раз, выдох, два. Также сидим на стуле, спинка у нас не, э, спина наша не была покачиваться на спинку стула. Можно сейчас даже сесть поближе к краю нашего стула. Руки сейчас кладем на спинку вот таким вот образом, и сейчас мы наклоняем наш корпус вперед и при этом пояснич... э, абсолютно все отделы позвоночника мы с вами прогибаем и тем самым растягиваем позвоночник. То есть руки наши держат наше тело, а мы в это время прогибаемся и расслабляем наш позвоночник. Именно за счет рук. То есть руки держат тело, само тело у нас расслаблено, и позвоночник мы выгибаем и расслабляем. И возвращаемся обратно в исходное положение медленно, чтобы немножко наши руки отдохнули. Сейчас мы с вами кладем левую ногу на правую, то есть накладем на колено правой ноги и отводим ногу немножко сюда в сторону. Так мы с вами осуществляем растяжку, во-первых, грушевидной мышцы, которая как раз проходит здесь и часто бывает как раз синдром грушевидной мышцы при поясничном остеохондрозе, а мы в это время как раз эту мышцу растягиваем. И кроме того, у нас сейчас будет работать поясничный отдел позвоночника, так как мы сейчас ногу оставляем на коленке. И сейчас приподнимаем таз вместе с ногой опорной, то есть с правой. Мы делаем такой небольшой подъем. Раз. И опускаемся обратно. Два. Ногу снова меняем. Теперь кладем эту ногу. И также поднимаем. Раз. И опускаем. Два. Ногу кладем. И меняем. Снова кладем. Отводим немножко вниз, должны почувствовать, как натягиваются мышцы. Снова поднимаем. Раз, два, три, четыре. Другую ногу. Раз, два, три и четыре. А выполнять будем следующим образом. Руки сложить в кулачки и вытянуть перед собой. И сейчас мы на два счета будем разводить пружинящими движениями, Наши руки. То есть это будет выглядеть следующим образом. Раз, два, три. На три счета. И опусти. Снова перед собой. И раз, два, три. опустить Перед собой. Раз, два, три. Хорошо. Продолжаем в том же духе. Раз, два, три. Опустили. Ноги ставим немного шире плеч. Чуть поширше. И сейчас мы согнутое колено будем класть внутрь сначала в одну сторону, при этом стараться коленкой задеть пол, Ну это, если позволяет растяжка. Но ни в коем случае не нужно стараться через боль обязательно задеть пол. Это, это не главное условие. Главное условие, чтобы во время наклона вашего колена вы просто почувствовали, как растягиваются ваши мышцы и как таз относительно к позвоночнику совершает легкое прокручивающее движение. И возвращайтесь в исходное положение. И теперь каждой ногой раз и два. Другую сторону другой ногой три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Разминаем грудной отдел позвоночника. Сейчас сводим сначала плечи максимально вперед, и затем максимально сводим лопатки назад. То есть сбоку смотрим, да? Сначала мы сводим плечи вперед, растягиваем мышцы спины, а потом, наоборот, их максимально напрягаем и лопатки сводим вместе. И выполняем вместе. И раз, два, раз и два, раз, два, раз, два, раз. Два. Раз, два, раз, два, раз, два. Встаем так, чтобы руки были чуть шире плеч и параллельно друг другу. Ноги на ширине. Плеч, даже можно чуть-чуть поуже. И также ноги лежат параллельно друг другу. Голени. Лежат параллельно друг другу. И первое упражнение, оно вам знакомо. И оно, в принципе, одно из базовых, так как оно расслабляющее и очень хорошо именно мобилизует позвоночник, абсолютно все позвонки, от шейного дела до крестцового дела. Поэтому оно называется кошка. Будем выполнять его следующим образом. Сначала мы делаем максимальный прогиб в позвоночнике, а потом медленно, наоборот, прогибаемся в другую сторону. Затем снова возвращаемся, прогибаемся вверх и прогибаемся затем обратно вниз. При этом вы прочувствуете абсолютно весь позвоночник. В это время растягиваются как мышцы спины, вот когда мы вверх тянемся, так и мышцы грудной клетки и живота, когда мы растягиваемся вниз. Снова вверх и обратно вниз. Во время этого упражнения очень хорошо растягиваются именно связки как задней поверхности позвонков, так и передней поверхности. Одну из, из рук левую мы кладем на правое плечо и в это время стараемся локтем и левым плечом задеть пол или коврик но это зависит во первых от вашей растяжки от растяжки связок от растяжки и мыш, мышц поэтому если вы сможете хотя бы коснуться локтем пола это уже очень хорошо но нужно стараться стремиться к цели но опять-таки не через боль и не через дискомфорт но коснуться стараться плечом пола вот таким образом. И вернуться в исходное положение. Так максимально происходит скручивающее движение в позвоночнике и его растяжка. Но обязательно старайтесь, конечно, выполнять без боли и без дискомфорта какого-либо в спине. Точно так же другой рукой правую мы кладем на левое плечо. И правым плечом теперь дотягиваемся до пола. Раз. И возвращаемся. И теперь снова другой рукой. Раз. Два три, четыре, другую сторону, раз, два, три, 4 снова другую руку, раз, два, три, 4 другую сторону снова, раз, два, три, четыре, другую сторону снова, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И по последнему разу медленнее. Сейчас наклоняемся. Раз, немножко задержали в этом положении. И возвращаемся медленно два. И точно так же в другую сторону кладем плечо вниз. Немножко задержали. И возвращаемся два.